В то же время рынок криптовалюты и его регулирование имеет и, вероятно, будет иметь существенное значение для отечественной и мировой экономики. Поэтому сегодня о правовом регулировании рынка криптовалют в России. 20 января Центральный банк России опубликовал доклад, который заставил поволноваться как опытных, так и новоиспеченных криптобизнесменов. В докладе были представлены следующие предложения. Ввести запрет на организацию выпуска или выпуск в обращение криптовалюты, в том числе криптобиржами, криптоменниками, P2P платформами на территории Российской Федерации, и установить ответственность за нарушение данного запрета. Второе. Ввести запрет на вложение финансовых организаций в криптовалюты и связанные с ними финансовые инструменты, а также на использование российских финансовых посредников и российской финансовой инфра инфраструктуры для осуществления операций с криптовалютами. И, соответственно, установить ответственность за нарушение данного запрета. И третье, установить ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары, работы и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами, резидентами Российской Федерации. Центральный банк России считает, что распространение криптовалют создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы способствует нелегальной деятельности. Высокая волатильность курса криптовалют, рост мошенничества на рынке криптовалют создают для граждан риски утраты вложенных средств, а при торговле с использованием заемных средств высокие риски стать должником. ЦБ подчеркивает, что криптовалюты активно используются Противоправной деятельности. Это может быть отмывание доходов, наркоторговля, финансирование терроризма и подобное. По мнению ЦБ, распространение криптовалют создает благоприятные условия для криминальных операций, вымогательства и взяточниства. При этом обеспечить необходимую прозрачность обращения криптовалют невозможно. К сожалению, нельзя сказать, что приведенные доводы Центробанка России безосновательны и не соответствуют действительности. В нашем первом видео о правовом режиме криптовалюты отмечалось, что в России одной из серьезных проблем является легализация криптовалюты, полученной от незаконного оборота наркотических средств. Расследование таких преступлений обычно ничем не заканчивается, поскольку крайне сложно установить цепочку транзакций с криптовалютами, выявить участников незаконной легализации. Держатели криптовалюты нередко при ее обмене или выводе попадаются на фейковый обменник, созданный мошенниками. Вернуть криптовалюту в таком случае практически невозможно, ввиду анонимности мошенник. Всегда существует риск взлома торговой площадки, либо криптокошелька с помощью фишингового сайта. Риск потерять деньги на клонах токенов или поддельных биржах. Возбуждение уголовного дела в таких ситуациях не поможет вернуть похищенную криптовалюту. Центробанк России предлагает запретить также майнинг криптовалют, поскольку он создает непроизводительный расход электроэнергии, ставит под угрозу энергообеспечение жилых зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий, а также реализацию экологической повестки Российской Федерации. Формирует спрос на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами, что усиливает негативный эффект от распространения криптовалют. В общем, по мнению Центрального банка, криптовалюта это чуть ли не основная угроза финансовому благополучию граждан и даже экологии страны. В обосновании Центральный Банк России ссылается на Китай, где уже введен запрет на использование криптовалюты майнинг и Индию, где такие запреты ведут в ближайшее время. Поэтому, по мнению Банка России, лучшим решением проблем с криптовалютой будет запреты и введение ответственности за нарушение запретов. В этом же докладе Центробанка России изложено, какие меры по регулированию криптовалютного рынка введены во Франции, Великобритании и США. Это регистрация лицензирование криптовалютных бирж. В Южной Корее учреждены специальные финансовые органы, надзирающие за оказание виртуальных финансовых услуг. Однако, по мнению Центрального банка России, указанные решения неприемлемы, поскольку Россия до сих пор страна с переходной экономикой. Можно, конечно, похахмить по поводу переходной экономики, сроков минования этого этапа, но сегодня не буду. В свете последних событий охоты шутить все меньше. Желающих высказаться, добро пожаловать в комментарии. Взамен криптовалют Центробанк предлагает собственные цифровые валюты новую надежную инфраструктуру, которая позволит гражданам, бизнесу и государству осуществлять мгновенные операции с минимальными комиссиями. Кстати, некоторые эксперты уверены, что именно из-за планов распространить цифровой рубль, Центробанк хочет вытеснить криптовалюту. Криптовалютный рынок – это, по сути, источник очень больших доходов неконтролируемых государств. В последнее время банки усиливают мониторинг за движение денежных средств что связано с противодействием легализации незаконных доходов, финансированием терроризма и, конечно, уклонению от налогов. Необходимо отметить, что уже с 2022 года усиливается контроль за денежными переводами граждан. Речь, конечно, идет о переводе значительных суп за короткий промежуток времени, а не обо всех операциях. Едва ли сегодня финмониторинг заинтересует 2-3 тысячи в неделю, которые получают фитнес-тренеры или репетиторы. Однако, как будут развиваться указанные контрольные функции, покажет время. Уже сейчас под подозрение попадают платежные операции с необычно большим количеством контрагентов. Больше 10 в день или 50 в месяц. Более 30 операций по зачислению или списанию в день. Большие объемы списания и зачислений это более 100 тысяч рублей в день или 1 миллиона рублей в месяц. Если промежуток между зачислением и списанием денег менее минуты. Такой контроль должен способствовать выявлению лиц, на которых оформлены счета онлайн-казино, нелегальных букмекерских контор, криптокошельков. Центробанк настаивает на организации информационного обмена между Федеральной налоговой службой ЦБ РФ и Росфинмониторингом в целях установления личности владельца криптовалюты. Также ЦБ хочет регулярно получать информацию о покупках криптовалюты россиянами у иностранных платежных систем в Государственной Думе не удивились предложением Центробанка. Там давно известно о крайне отрицательном отношении ЦБ к криптовалюте. Более того, депутаты заявили, что именно Центробанк мешает им развивать нормативную базу в данной сфере. К примеру, именно Центробанк заблокировал законопроект о налогообложении деятельности, связанной с криптовалютой. В итоге, поддержку в части введения запретов на использование криптовалюты и майнинга банк не получил. Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что запретить использование криптовалюты невозможно, так как Россия занимает третье место в мире по майнингу, а россияне держат миллионы криптокошельков. Поэтому правильным решением является создание законодательной базы по регулированию криптовалютного рынка. Неизвестно, хватит ли компетентности законодателя в данной сфере. Федеральный закон 2020 года о цифровых финансовых активах цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации получился крайне сырым и оставил больше вопросов, чем ответов. Эксперты по цифровым активам также выступают против запрета использования криптовалют, так как это повлечет уход майнеров и бирж в тень, либо просто в другие страны. Некоторые действующие на территории России компании, занимающиеся майнингом и криптообменом, уже сейчас задумываются о переходе под иностранную юрисдикцию. Предложения Центробанка не поддерживают даже правительство и президент. Министерство экономического развития считает необходимым легализовать в деятельность в сфере обращения криптовалют. Признать майнинг предпринимательством с присвоением соответствующего кода AQUAD. Министерство финансов внесло свои предложения по регулированию крипторынков таким образом, чтобы максимально обеспечить прозрачность деятельности в данной сфере. Такие предложения одобрило правительство Российской Федерации и установило срок министерству до 18 февраля 2022 года, которое должно подготовить законопроект об определении основных направлений развития крипторынка в России. Однако, первым законопроект подготовил Центробанк в котором он снова предлагает запрет обращения криптовалюты и административные штрафы для физических лиц от 300 до 500 тысяч рублей, для юрлиц от 700 до 1 миллиона за нарушение указанных запретов. Банк России считает, что вовлечение их в криптовалютный оборот финансового сектора будет означать создание параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории России. ЦБ уверен, что прозрачность крипторынка недостижима так как анонимность – один из главных его признаков. Что банки не справятся с проверкой законности операций, а следовательно легализация незаконных доходов и финансирование терроризма с использованием криптовалюты станет одной из главных проблем. 21 февраля стало известно о подготовленном Минфином законопроекте по криптовалютам. На сайте Госдумы его нет, там висит только текст законопроекта в закон о цифровых финансовых активах и Налоговый кодекс об установлении обязанностей отдельных категорий лиц декларировать сведения о цифровых финансовых активах. В СМИ информации о законопроекте пока крайне мало, но с учетом опубликованных сведений и ранее поступивших предложений от Минфина можно предположить следующий режим обращения криптовалют в России. Во-первых, использование криптовалюты в качестве платежного средства будет запрещено. Во-вторых. Все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки, которые должны контролировать и отслеживать операции с криптовалютами, выявлять подозрительные операции, идентифицировать клиентов, устройство, с которого совершается транзакция, хранить информацию о сделке в течение как минимум пяти лет, предоставлять собранные данные по запросам Центробанка, Росфинмониторинга, налоговой, ФСБ и тому подобное. Третьих для проведения операции с криптовалютами физические и юридические лица будут обязаны пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. Физлиц предлагается делить на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Полная идентификация будет включать такую информацию, как ФИО, адрес, дата рождения, адрес электронной почты, номер телефона. Паспортные данные, фотография, используемая карта для приобретения виртуальных активов, ее срок действия и подобное. Перед приобретением криптовалюты инвесторы должны будут проходить онлайн-тестирование. В случае успешного прохождения тестирования, граждане смогут вкладывать в цифровые валюты до 600 тысяч рублей ежегодно. В случае неудачи, предельные размеры их вложения ограничат 50 тысячами рублей. В-четвертых. Все операции с криптовалютой должны проходить через сервис прозрачный блокчейн, которые разработали совместными усилиями Российская Академия Наук, ФСБ и Росфинмониторинг. Данный сервис способен анализировать транзакции с криптовалютами и отслеживать их владельцев. И, наконец, в-пятых, Минфин предлагает создавать операторов обмена цифровых валют, которыми смогут стать внесенные в реест Центра банка юридические лица. Осуществляющие операции с денежными средствами в соответствии с законом о противодействии легализации отмывания доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Они должны работать по модели P2P обмена между физлицами или работать по модели биржи. Минфин допускает в будущем работу иностранных бирж на российском крипторынке. Если они откроют представительство в России, осуществят техническую интеграцию с российскими банками и подобное. При этом иностранные биржи, зарегистрированные в странах с льготным налоговым режимом, либо не предоставившие информацию по транзакциям, на российский рынок криптовалют не пустят. Несмотря на упорство Центробанка, легализация деятельности, связанной с криптовалютой в России – более вероятный вариант. Собственно, криптовалюта уже была легализована законом номер 259 от 2020 года, хотя это прямо в законе указано не было. Сейчас речь идет о легализации майнинга, деятельности криптообменников и бирж в качестве предпринимательской деятельности, о встраивании крипторынка в действующую финансовую систему. Скорее всего, Россия не пойдет по пути Китая, Ирана, Бангладеша и Вьетнама, а также некоторых других стран. Однако всем добросовестным участникам крипторынка нужно быть готовыми к неусыпному надзору государства. Да и геополитические водные не дают расслабиться. Думаю, мы уже на днях узнаем окончательные варианты новых санкций в отношении России. Не исключено, что не затронут в том числе и рынок криптовалюты в России. Однако на сегодня утвержденная правительством дорожная карта предусматривает регуляторно-ограничительный режим для криптовалюты предусматривающий идентификацию пользователей, регистрацию криптоплощадок, определение регламента деятельности провайдеров услуг, виртуальных активов, статуса и ответственности рыночных игроков, установление полномочий надзорного органа. Предполагается, что надзорные функции будут распределены между Центробанком, Минфином, Минцифрой, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой и Генеральной прокуратурой. Несмотря на указанные минусы, в полной легализации крипторынка есть и плюс. Граждане и юрлица получат больше возможностей для правовой защиты своих нарушенных прав в сфере обращения криптовалюты и майнинга. В основном это касается гражданско-правовой сферы, где предполагается заключение соглашений и отсутствие анонимности. В то же время, недобросовестные майнеры и держатели криптообменников – мошенники никуда не денутся. Обеспечить полную прозрачность едва ли удастся, особенно на первых порах. Проблемы уклонения от уплаты налогов, отмывания незаконных находов, кражи биткоинов и иной криптовалюты станут головной болью правоохранительных органов уже официально, тогда когда законодатель ведет уголовную ответственность в сфере обращения криптовалюты и майнинга. Для решения этих вопросов понадобится расширение штата сотрудников правоохранительных органов, расширение их IT-отделов, обеспечение соответствующим оборудованием, а следовательно повлечет новые расходы и введение новых правовых норм. Как всегда, статью, позвученную многим другим темам, вы найдете на сайте филиала Дике и на канале Яндекс.Зен. Ссылки на них, а также контакты для связи вы найдете под видео. Подписывайтесь на канал Коллеги Адвокатов, ставьте лайки, пишите комментарии, обращайтесь и мы ответим на ваши вопросы. До встречи.